Всем привет! Слышно ли меня? Слышно. Отлично. Все уже сказали, как меня зовут. Я немножко начал переживать из-за слова «гуманитарный», которым предварили мое долгое выступление, потому что лет 10 я работал научным журналистом, писал про гравитационные волны, Крис Касс, про астрономию, физику и так далее. И вот решил написать книжку про странный предмет, про фальшивые новости, хотя не только про них. И, к несчастью для меня, когда она попала в лонглист просветителя, она попала в гуманитарную категорию, я запереживал, ну вот придется мне с этим жить теперь. А давайте все-таки расскажу, почему, почему мне особенно радостно выступить перед вами, значит в тех местах, где чтят Докинза, а не перед какой-нибудь филологической аудиторией, которая любит разбираться с суевериями, мифами и так далее. Ну, во-первых, приятно видеть на скептиконе чая не красила на логотипе такой знак борьбы со, всей, со всем, что может быть, мракобесного, антинаучного, что составляет самую суть обычно фальшивых новостей, про которые я и написал книжку. Вот, Когда я произношу слова «фальшивые новости», все представляют себе что-нибудь вот такое. Вот тут, значит, ХАРП, штука, которая своим психотронным излучением э, перепрограммирует мысли людей. Тут летает НЛО и прочее, прочее, прочее. И мы себе живо представляем аудиторию этих фальшивых новостей. Понятно, что наша задача бороться с суевериями этих людей. Вот они там, мы тут. Ну, кажется, есть какие-то маргиналы в шапочках из фольги. Почему-то их до сих пор слышно, они верят фальшивые новости нам, людям, научно мыслящим, остается только взять и их попереубеждать. А, ну, понятно, что люди в шапочках из фольги почему-то имеют чуть больше влияния. Вот я, для примера, скриншотил разных новостей, которые начинаются с слова «уфологи». Там довольно много всего разного. А, про то, как поиску инопланетян мешают майнеры криптовалют, про то, как по Марсу разгуливают гигантская горилла и небольшой верблюд. Ну, понятно, да, новости для людей в шапочках из фольги. Но мы же понимаем, да, в нашем мире распространению заблуждений способствует не только они. Кто знает историю этой картинки, кто с ней сталкивался? Он. Ну вот я вижу поднятые руки, но мало, давайте расскажу. Это, про это написали российские многие СМИ, вот, например, да. Что произошло, а я вернусь сейчас к предыдущей картинке, вот это лицо переводчицы Трампа, как они написали, когда он сказал, что США и Италия со времен Древнего Рима тесно политически связаны. А вот в конце там еще написано, что кроме того он назвал премьера Италии Моцарелой. Его зовут Моцарело, он превратился в Моцареллу в выступлении Трампа. Да? А, понятная история, человек перевирает публично факты, которые известны каждому школьнику. Ну, Когда организовали, когда возникла США, когда был Древний Рим, да? Но есть проблема, да? Первым делом я сходил на сайт SnoopSCOM, есть такой удивительный сайт с коллекцией городских легенд. Рано кликнул и уничтожил всю интригу. Где терпеливо перепроверяют разнообразные новости, городские легенды, слухи и так далее. И вот новость, что в октябре 2019 года Трамп назвал лидера Италии Моцареллой и заявил, что США и Италия были союзниками тысячи лет. Вот здесь видите значок false. А, вот АФП перепроверила эту новость, люди не поленились прослушать все видео, а, и не нашли ни одной Моцареллы на протяжении всех 40 минут записанного выступления. Наконец а, журнал... Оно листает все вперед и вперед, ну ладно. А, Наконец, давайте отлистаю, журнал «Ньюсвик» не поленился, проверил все это дело. Первое, первое подозрение должно было возникнуть когда, когда, тогда, когда а, эта громкая новость появилась с картинкой вместо видео. Ну, казалось бы, вот Трамп говорит что-то такое странное, вот оно лицо переводчицы, давайте послушаем, что он в этот момент говорит. Это действительно картинка с его пресс-конференции. Переводчица действительно сделала сложное лицо. Но только Трамп говорил, конечно, не про США и а Италию, он говорил про то, что земли, за которые воюют в Сирии, это просто много песка. Ну, сильное высказывание, но не идущее в разрез со школьными истинами. И когда он, а когда он наконец сказал про США и Италию, он сказал, что их объединяют какие-то культурные ценности, которые возникли во времена Древнего Рима. Ну, не так. Возмутительно звучит, правда? Понятно, что в американских университетах преподают римское право, там много что еще происходит. Но, короче, вот это фейковая новость, в которую было бы несложно поверить не каким-то людям в шапочках из фольги, а в общем большинству из нас. Мы имеем примерное представление о том, что политики кажутся не самые просвещенные люди, что Трампа привели к власти люди, которые верят в всю возможную чепуху от э, того, что спецслужбы взорвали э, башни-близнецы в Америке до э, вреда ГМО, вреда прививок и так далее. Мы все это знаем. Нам очень естественно поверить в то, что сообщает нам эта фейковая новость про Трампа. Ну и в конце концов, эта же новость, она не просто так, не текст какой-то на экране, не скучные буквы, как здесь, она сопровождается картинкой. Вот, ну, как бы, какие вам нужны еще доказательства, Да. И поэтому, когда я писал свою книжку, меня, в общем, больше интересовали те фейковые новости, в которые верим мы, в которые легко поверить человеку, который слушает лекции на Курсере, ходит, а, там, читает книжку, книжки Докинза, а, слышал про чайник Расила. Но в любом случае да, намного интереснее заниматься этими реальными людьми, которых я вижу вокруг себя, а не какими-то загадочными фриками, маргиналами, которые верят не пойми во что. Ну, вот еще одна история. Да. Кто знает, вместо того, чтобы читать мелкий шрифт, давайте я вам расскажу про... Ее коротко перескажу. Задача. Вы оказываетесь в невесомости на космическом корабле, вам нужно как-то написать, сделать какие-нибудь пометки в лабораторном журнале, что-нибудь подчеркнуть, поставить галочку, что вы выполнили эксперимент. Вы не можете это сделать обычной шариковой ручкой, какие были у нас у всех в школе, потому что в отсутствии силы тяжести из нее не вытекают чернила. Как вы будете решать эту проблему? Эта история рассказывает, видите, это же не просто история, она прямо артефакт показывает. Эта история подсказывает нам ответ. Американцы потратили, рассказывает эта история, миллионы долларов на то, чтобы разработать специальную космическую ручку. И НАСА эту ручку запустила в космос. А что делали тем временем русские космонавты? Они пользовались карандашом, который стоит пару копеек. И вот он продается в специальной упаковке под надписью Русская космическая ручка. Красивая история, да, приятная людям, которые занимаются наукой, которым близок. Фейнмановский дух простоты, которые знают, что наука — это умение придумать изящное, техничное решение на лету. Она, эта новость обращается ко мне, а не каким-то людям, которые боятся ГМО, прививок и так далее. Но с ней есть одна проблема. Вот, кстати, та самая космическая ручка за миллион долларов. Вот журнал «Популярная механика», который рассказывает более скучную историю, что... Никакой карандаш эту ручку не заменил. Что будет, если вы на борту МКС начнете писать карандашом, вот достанете его из кармана и начнете писать в отсутствии силы тяжести? Бинго! Вы устроите короткое замыкание и пожар на станции ценой в сот... сотни миллиардов долларов убьете всех, кто сидит на борту, а может не убьете, может просто вырубите какой-нибудь модуль. Потому что частицы графита отличного проводника разлетятся в отсутствие силы тяжести, и все это дело позамыкают. Разумеется, про карандаши люди догадывались, а карандаши были у советских космонавтов, они писали восковым карандашом, карандаши были у американских космонавтов, а, астронавтов до того, как придумали эту космическую ручку, и все не были ими очень довольны. НАСА никаких миллионов долларов на эту ручку не тратило, ее разработали независимые от НАСА люди. Она под давлением выдавливает чернила. Ну и, собственно, вот вся история, которая обращается к нам, которая звучит в оригинале как очень складный, хороший анекдот про техническую смекалку, но при проверке оказывается фейком. Ну или вот такая штука, когда вы ее видите, у вас рука тянется сама к дизлайку, который вы не находите, это просто новость с сатирического сайта есть люди которые противодействуют всему светлому что мы любим враги просвещения поэтому если уберите слово поклонское или милонов и сочиняете про них примерно любую новость нет поводов ей не верить они придумали такое количество абсурдных вещей что n плюс первая абсурдная вещь абсолютно логично ляжет на ваши ожидания я кстати для этой моей лекции собирался сделать еще один скриншот, которого здесь не будет. Я был уверен, что история про отца Пегидия, слышал ли кто-нибудь ее? Да. Про то, как во время интервью с Невзоровым, питерским журналистом, Милонов, питерский депутат, был спрошен, ну как же сказал ему Невзоров, но каждый уважающий христианин должен читать должен быть знаком, по крайней мере, с трудами отца Пегидия. Ну и Милонов сказал, ну читал я, читал этого вашего Пегидия, ну что дальше? А вот и нет, сказал Невзоров, Пегидия, это такая, знаете, нет никакого отца Пегидия. Пегидия это задняя часть тела э, некоторых насекомых, где у них находится яйцеклад. Так что отца Пегидия вы, вероятно, не читали. Я был уверен, что эта история тугут good to be true, настолько, э, настолько очевидный фейк, что мне надо просто ее найти, отскриншотить и добавить сюда еще одним слайдом. Но нет, оказалось, что вот как раз она-то подлинная, Невзоров, видео не нашлось, но Невзоров подтвердил, что да, он брал такое интервью, видео вырезали по просьбе Белонова, Так что, видите, граница между фейком и нефейком довольно тонкая. Давайте после этого... А, ну и вот еще, смотрите, мы как-то привыкли, да, что фейки они живут в таких специальных резервациях. Но это история про космический карандаш, это чей-то блог, там э, новости про то, что Рокфеллер умер э, после восьмой пересадки сердца от молодого донора, тоже живут черт знает где, да, что охранник Смитсоновского музея в Вашингтоне э, был пойман за сексом с 2500-летней мумией, да, это все где-то на периферии нашего мира. В нормальных местах, где мы читаем научные новости, такой не живет. Вот. Кто из вас слышал про ХАРП? Я там его вначале показывал, да, вы, я думаю, слышали и до. Такая гигантская установка для исследований ионосферы на Аляске, уже закрытая, к сожалению. Вот, но про нее вы можете прочитать, например, на сайте ТАСС. Да? Сайт ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза в прошлом и сейчас одного из ведущих информагентств, сообщает вам, по данным из открытых источников, да, сами американцы подобное оружие создают самый известный проект ХАРП. Вот видите, все серьезно, никаких там, не знаю, устрашающих баннеров, никаких картинок, где пламя адское из этого ХАРПа э, стремится наружу. Но тем не менее, вот вам сообщает сайт ТАСС что сами американцы подобное оружие создают, самый известный проект ХАРП, излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара, вызывая тем самым различные природные катаклизмы, различные техногенные катастрофы, а также воздействует на сознание и психику людей. Если вы читаете, наверняка же, вот у меня в ТАССе есть коллеги, они делали отличный проект «Чердак», есть научная рубрика ТАССа, да? Ну и, впрочем, если вы... Откроете другую новость сайта ТАСС, то вы прочтете, что э, ХАРП это вообще говоря был открытый международный эксперимент, что когда военные что-то испытывают, туда не зовут иностранцев, а вот, пожалуйста, там люди из Казанского университета ездили туда, у нас есть свой комплекс СУРА похожий, да? вот из этих двух новостей надо уметь выбрать правильную, и когда люди Зайдя на сайт государственного информагентства, этого не способны сделать. Ну, правда, это не повод считать их какими-то отдельными фриками в шапочках из фольги. Не, не будучи готов к этой новости, я бы, пожалуй, сам на некоторое время подзавис. Вот, конечно, вот, вот окончательная правда. Да. сноудинские бумаги, конечно, сообщают, что Харп давит на психику. Ну, как мы догадываемся, вот есть поводы не верить таким текстам. Давайте сыграем «Верю-не верю». Вот э, Я сейчас вам покажу пару картинок, а потом начну рассказывать про собственно научную, не гуманитарную часть того, что можно сказать про фейковые новости. В Венецию заплыл живой кит. Вот фотография, вот там можно разглядеть всякие детали. Поднимите руки, кто верит. Окей. А эту картинку ничего стыдного в том, чтобы поверить этому нет, потому что человек, который, благодаря которому я увидел себя в ленте Фейсбука, кандидат наук и, в общем совершенно не собирался не смеяться над этой историей, он сказал, надо же, наводнение, и вот какие странности происходят. Хорошо, следующая картинка. This looks shopped. Кто верит в то, что это реальность? Круто, я не поверил, потому что это самая реальная пещера гигантских кристаллов, открытая в Мексике в 2000 году. А, ну, в общем... На мой взгляд, она менее правдоподобна, чем предыдущая картинка, но это самая настоящая новость. А вот такая история. Кто в нее верит? А, мальчик в 2014 году ушел на Первую мировую войну. Он оставил велосипед, привязанным к тонкому деревцу, и не вернулся с войны, но дерево поглотило велосипед, проросло сквозь него, и теперь он — напоминание о судьбе людей, которые, которые не с нами. Кто верит? Хороший вопрос. Во что вы верите? В этой истории. Картинка настоящая, давайте начнем с простого. Бинго. Бинго. Ну, вот такая картинка. Хорошо, велосипед настоящий, или его туда специально, значит, вмонтировали люди. На самом деле нет. Но на самом деле и да, и нет, я бы сказал так. Потому что вот этот велосипед в некоторые моменты времени. турист регулярно велосипед действительно врос в дерево. Туристы регулярно крадут у него колеса, руль и так далее. Ну еще бы, знаете, ну вот легендарная вещь, а тут у вас дома лежит от нее колесо. Это колесо регулярно ставят на место люди, которые опекают национальный парк. И следующие туристы крадут. То есть тут вообще вопрос настоящий, не настоящий, сложно задать. Что здесь фейк, непонятно. А велосипед в дереве действительно врос. Его бросил, когда историки задались вопросом, что это за история, они нашли человека, который в 50-х годах действительно был ребенок, действительно в 50-х, не перед Первой мировой. Действительно, привязал велосипед к дереву, потому что ему подарили велосипед, который ему не понравился. Он был тяжелый, громоздкий, очень детский. И действительно, самое главное, человек нашелся и отлично рассказал свою историю. Не стал безымянной жертвой Первой мировой войны. Так что эта история фейк, выросший вокруг, в общем, одной обращающей на себя внимание картинки. Ну, вот смотрите, да, тут... Когда вы видите всякие картинки, которые сделаны Вояджером, про лицо на Марсе, когда вы видите картинки с Луны, при помощи которых вам доказывают, что там не было никогда американских астронавтов, сама картинка может быть совершенно правдивой. И лицо на Марсе с тем же успехом, что и лицо на тосте, который запихнули в тостер, совершенно естественным образом может присутствовать. Не нужно специальных усилий, то есть чтобы быть фейком, Чему-нибудь недостаточно, не нужно быть фейком от начала до конца. Но теперь более интересная история. Вот все, что я вам рассказывал, кажется, не очень сильно влияет на нашу жизнь. Но окей, вы увидели картинку про кита, который плыл в Венецию. Окей, вы случайно поверили. Как это конфликтует с вашим научным мировоззрением? Да, в общем, примерно никак. Если бы отдельные новости жили сами по себе, как принято рассказывать про фейковые новости. Ну вот вы на 5 секунд задержали в своей, своей френдленте глаз на каком-то отдельном изображении, задержали, поверили. Ну окей, ну кит и кит. Но проблема в другом. Фейковые новости не приходят поодиночке. История про новости про харп, например, предполагает, что вы уже имеете какое-то представление о том, что происходит в мире, вы уже должны верить в какие-то вещи, чтобы вам показали антенну и сказали, что она облучает людей. Например, вы должны верить в то, что правительство, которое эту антенну построило, оно вам ничего не рассказало. Вот Люди облучают, а правительство вам ничего не рассказывает. Что ужасные... Вот будет новость какая-нибудь про ребенка, заболевшего аутизмом в результате прививок. Она предполагает, что вы уже что-то слышали про связь прививок и аутизма. У вас, вы уже допускаете мысль, что если медики что-то такое узнали и давным-давно собрали статистику, они все вместе договорились это от вас скрывать. Короче говоря, чтобы верить в такие фальшивые новости, вам, как правило, нужно быть сторонником той или иной теории заговора. И вот это уже... Несколько более интересная штука, потому что теория заговора – это не вещь, которая возникает на 5 минут, пока вы листаете френд-ленту, а это прямо такая цельная картина мира, которая заставляет вас действовать, принимать решения. Если вы серьезно поверили в теорию заговора… я Начинаю с пары таких примеров свою книжку, то вы запросто можете, ну не знаю, с оружием решить восстанавливать справедливость, да? Вот вы верите, например, что враги вашего кандидата Трампа, Хиллари Клинтон и весь этот старый американский эстеблишмент, они на самом деле там... Скрытые развратники, педофилы держат сеть притонов, обмениваются шифрованными сообщениями. Конечно же, если вы честный, простой американский парень, вы возьмете винтовку и пойдете класть конец этому всему делу, как и произошло с одним из сторонников истории про пицца-гейт, про заговор. Если вы верите в заговор врачей, которые пытаются с помощью прививок сделать наших детей аутистами, или еще хуже, американских врачей, которые пытаются ослабить наш генофонд с помощью прививок, вот во что-нибудь такое, да? то вы как-то будете влиять на ситуацию в стране, вы не будете прививать своих детей, вы станете рассадниками эпидемии. Ну понятно, не нужно объяснять, чем антипрививочное движение неприятно. Если вы верите в лунный заговор, то как вы думаете, сколько вас таких в России? Ну вот как, сколько людей в России верят, что американцы никогда не летали на Луну? Больше половины. Как вы думаете, влияет ли это как-то на ваши представления там, об Америке, о том, насколько полезно развитие технологий, о том, как технологии, придуманные в Америке, отражают ну, общий научно-технический прогресс? Ну, кое-как влияет, я думаю. Как-то это сказывается на вероятности того, что вы будете голосовать за депутатов, запрещающих интернет, блокирующих Telegram и так далее. И так далее, и так далее. А, если вы верите в то, что... В тайных лабораториях разрабатывают специальное биологическое оружие, которое заставляет до неузнаваемости изменяться внешностью животных и способно выборочно наносить вред отдельным этносам, например, русским. Возможно, вы президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин который выступил с таким заявлением совсем недавно и объяснил, что нам нужно, на Валдайском форуме он заявил, что нам нужно давать отпор враждебным значит, технологиям, генетическим исследованиям, которые производятся в Грузии. Я, не, я хотел эту историю заскриншотить как один из фейков, но, увы, я нашел слишком много независимых э, цитат, которые подтверждают эту историю. вопрос. Зачем вам все это надо? Почему вы верите в чушь? Вот если вы, там, не знаю, сторонник теории заговора, может быть, у вас просто так долго не было доступа к информации, что наша задача найти таких людей и переубедить каждого из них. Ну, как вы думаете, зачем вообще люди читают фальшивые новости? Самая простая идея, особенно складывающаяся в теорию заговора, Самая простая идея, что, ну, знаете, вот бывают люди, они пришли на рынок информации, как на рынок за помидорами. Есть помидоры порченые, а есть помидоры хорошие. И таким людям очень легко подсунуть порченные помидоры. Вижу поднятую руку. Мы к этому сейчас подойдем. Смотрите, вот это, это хорошая гипотеза. Я быстро проговорю одну очевидную вспомогательную вещь. Эта гипотеза, она подлежит проверке. Да? Если фальшивые новости просто как плохие помидоры случайно попадаются, да, то как они будут распространяться, лучше или хуже настоящих? Лучше. Почему лучше? Плохие помидоры, они же некачественные. Как бы с хорошими помидорами все увидят, что они хорошие, будут их дальше покупать. А плохие помидоры, ну, кто-то же заметит, найдется на пути плохого помидора какой-нибудь вдумчивый потребитель. Ну ладно, ну смотрите, вам же за новостями вам за новостями не надо далеко идти. Цена помидора одна копейка, и там, и там. А, смотрите, удивительная штука. Это Вот здесь начинается наука, потому что люди из МИД Медиалаб, это такое место, где придумали, ну не знаю, тачскрин айфона, например, среди прочего, и кучу разных исследований про поведение людей в сети. Они стали измерять, как устроены каскады фальшивых новостей. И выяснили удивительным образом, что фальшивая новость на 70% быстрее достигает критического количества читателей что вероятность репоста у нее существенно выше и так далее и так далее. Эти плохие помидоры чем-то ужасно притягательные. И какая была мысль? Окей, допустим, ну, обычные новости. Кому нужно, чтобы они распространялись? Да только читателям. А за большими новостями наверняка стоит какая-то злая сила. Вот Противники прививок, например, да, у них есть лобби какое-то, они деньги платят за то, чтобы эти новости распространяли. Или там новости про то, какая Хиллари Клинтон плохая, наверняка Трамп их заказал своим политтехнологам. Да? Гипотеза была в том, мы же можем смотреть на каскады распространения новостей, взяли, в твит, взяли слепок твиттера и всех репостов, и смотрим, как каждая такая новость расходится. Была понятная гипотеза. Есть какие-то десятитысячники, какие-то лидеры мнений, которые вбрасывают такую новость, и она начинает разлетаться, как горячий пирожок, потому что им заплатили этим лидерам мнений. Да? И эта гипотеза ужасным образом не подтвердилась, потому что большая часть перепостов о фальшивых новостей приходилась на людей с количеством друзей меньше среднего. А выяснилось, гипотеза авторов состояла в том, что для таких людей новость – это способ почувствовать себя важным. Вот представьте себе, вы единственный человек в мире, который знает ужасную тайну, и вы ее готовы рассказать людям. Ну или не единственный, вы часть маленькой группы. И в этой маленькой группе вы боретесь с какими-то заблуждениями большинства. Вот вы собрались... Вы знаете все про этих чертовых демократов, про штаб Хиллари Клинтон, про его преступления. Понятно, почему об этом не говорят со всех телевизионных каналов. Телевизионные каналы под контролем этих чертовых демократов, да? но вы-то знаете правду. И вы можете сделать своим друзьям самый лучший подарок, который вообще возможен. Вы подойдете к ним расскажете все, как есть на самом деле. И в этом качестве вы не будете, это не будет обычный разговор о погоде. Ну, рассказали кому-то, что в Москве мороз. Вы сказали важное. Вы сейчас измените их жизнь. Фейковые новости в этом смысле – идеальный инструмент. Они дают человеку шанс оказаться таким передатчиком олимпийского огня. Он принял эстафету, он передал его дальше, рискуя жизнью. Тут же еще важно, что он это делает, рискуя жизнью. И этот эффект удивительным образом объединяет их с нами. Потому что, когда вы называете себя скептиками, когда вы собираетесь на конференцию, ну, вряд ли же кто-то придет на конференцию, которая будет называться там «конференция думающих людей» или «конференция людей вообще», или «конференция, не знаю, белковых существ». А, называя себя там скептиками, вы предполагаете, что есть какое-то общее знание, общий корпус заблуждений, и нам с ним важно бороться. И когда мы боремся с этими заблуждениями, мы начинаем, это нас объединяет. Вот это, как, по крайней мере, приводит нас в эту аудиторию. Вокруг мир людей, которые верят в ерунду. Мы обладаем некоторым большим знанием, мы обладаем правильным методом. В этих случаях а, у нас есть все предпосылки для того, чтобы распространять какое угодно знание, которое подкрепляет нашу веру в это. Но смотрите, есть же еще один вопрос. Вот те, кто верит в теорию заговора какие они слова употребляют, вот как вы думаете, вот, когда мы их представляем себе как такую немыслящую массу, половину россиян, которые пассивно верят, что американцы на Луну не летали, ну они просто где-то что-то услышали, для них это а, такой факт, с которым они живут, или нет, или участие в теории заговора, вера в теорию заговора позволяет чувствовать себя решающим головоломки. Любимое слово американских сторонников в теории заговора ⁇ это connecting the dots. Это связывать точки, это чувствовать связь между разными удивительными эффектами. Давайте я пролистаю чуть-чуть вперед. И вот смотрите, вот, например, вот а, теория убийства Кеннеди. Да? Есть официальная версия, что какой-то одиночка взял выстрел выстрелил в него из винтовки. А, одиночка был психически неуравновешенный человек. Ну Сложно же в это поверить, да? сколько человек охраняют президента и как это сложно. Вот картинка реальная, сделанная за секунду до того, как Кеннеди был убит. Видите человека с зонтом? Ну вот, вот, вот человек, а вот у него над головой зонт. Если ее поувеличивать, а, такой маленький спойлер. Как бы сам факт того, что здесь стоит человек с зонтом, это не иллюзия, как в случае с Девой Марией на куске хлеба из тостера. Он действительно там стоял. Он раскрыл зонт за секунду до выстрела, и потом произошел выстрел. Но вы чувствуете, вы понимаете, что это не очень вероятное совпадение. да? Совпадение? Не думаю. Вот, Если вы смотрите на лунные фотографии, вы чувствуете кучу несостыковок. Вы понимаете, вот эти люди стоят на Луне, воздуха нет, ночь. А где звезды? Да? Если вы смотрите на флаг, который поставили космонавты, он там колышется. А что его колышет? Воздуха-то нет. Вы чувствуете, вы хотите свести воедино все эти свидетельства, которые от вас пытаются скрыть. Вот есть какая-то официальная версия, но если вы думающий человек, если вы думаете своей головой, если вы не верите авторитетам, если вы понимаете, что на самом деле все не так просто, когда вы смотрите на видео взрыва, взрывов 11 сентября, сравните их с видео того, как сносят здания. Просто самолет врезался, это здание должно было разлететься в щепу, а тут оно рухнуло, как будто во многих местах одновременно подорвали динамит. Попробуйте, подумайте, говорят люди, которые продвигают эти теории, и вы почувствуете, как круто думать самому, как круто делать независимые выводы. Поэтому. Вот все эти рассуждения про thinking out of the box звучат у них ровно так, как они звучат у самых ярых пропонентов рационального мышления. И в этом есть отдельная радость, прямо физиологическая, реальная э, радость от того, что вы умеете думать сами. Вот статья, опубликованная в Journal of Experimental Psychology в 2011 году, про то, что когда людям дают силогизмы, про самые случайные вещи, как в логической игре Кэролла, это могут быть силогизмы про драконов и принцесс. Но если силогизм сходится, человек испытывает ощутимый эмоциональный эффект. Нам приятно думать, людям нравится логическое мышление. Люди решают кроссворды не потому, что им хочется найти все такие слова, которые на пересечении дают букву А, а потому что они справляются с головоломкой. Думать само по себе удовольствие. И люди, которые включаются в увлекательную игру по поиску совпадений а, из странных подозрительных моментов. На фотографиях Кеннеди люди, которые пишут километровые тексты про то, что лунный модуль Аполлона не мог бы быть таким хрупким, каким его показывают в музее, что когда Земли запускают 100-метровую ракету, она не может... Э, ну, чтобы с Земли запустить ракету, это нужна огромная стометровая дура, а с Луны они улетели на каком-то пятиметровом крошечном, игрушечном кораблике, ну не может же такого быть, говорят они все. И когда они включаются в эту игру, они по пути становятся большими знатоками темы. Они знают, вот я не могу ответить на вскидку на вопрос, сколько ног было у лунного модуля, они могут. Я не знаю всех возможных механических конструкций, которые похожи на, вернее, я не знаю всех э, тонких законов механики, которые позволяют сумасшедшим, приходящим с проектами вечного двигателя допускать все свои логические ошибки. То есть, чтобы допустить логическую ошибку там, в доказательстве теорема Ферма, нужно для начала как бы, уметь записать это доказательство. Наверняка они владеют арифметикой чуть лучше ученика средней школы. Думать – это увлекательно. И желание думать на самом деле оказывается мощной движущей силой для тех, кто верит в теорию заговора. Другое дело, что свою способность думать мы переоцениваем. Я хотел, когда готовился к лекции, сказать, чтобы вы вначале запаслись бумажками и вот в какой-то момент потратить 5 минут на рисование велосипеда. Все же представляют себе велосипед, да? У всех был велосипед. Ну или большая часть из вас ездила на велосипеде, по крайней мере. Вот вы можете на навскидку нарисовать, как он устроен. Важно нарисовать раму, два колеса, цепь, как они соединены. Я вам сейчас расскажу, ну, кажется, что я просто потрачу 5 минут вашего времени. Это не такая простая задача, потому что вот здесь, например, разные рисунки велосипедов, которые сделали люди, к которым обратились с такой просьбой. Ну, самая простая вещь – велосипед. да? А вот дизайнер, 3D-моделер, нарисовал велосипеды, сделанные по этим рисункам. Вот у них цепь, например, соединяет переднее и заднее колесо. Вот другой велосипед, видите, он еще более удивительный. У него цепи нет вообще, ни одно из колес не поворачивается. И все люди, которые их рисовали, перед этим заполнили анкету. Их спрашивали, вы представляете себе, как устроен велосипед? Они говорили, да. Проблема людей, которые берутся при помощи логических размышлений объяснять странности в полете на Луну, странности в, во взрыве, небоскребов 11 сентября, они, в принципе, также уверены в своих представлениях о том, как устроен мир, но что в общем и целом они-то понимают, как, как в мире работают вещи. И у них не возникает сомнений, что они достаточно подготовлены к тому, чтобы логически думать. Когда они логически думают, они связывают готовые некие блоки рассуждений. Когда им показывают блоки рассуждений, они в них не видят ничего странного, как, в общем, в голой раме велосипеда. Но практическая способность пользоваться логикой, чтобы объяснять реальные сложные вещи в реальном мире, ну, в общем, несколько ограничены, иначе бы мы не платили деньги экспертам, не учили людей по 8 лет в университете, там, не знаю, инженерному делу, архитектуре, чему-нибудь еще, чему обычно учат людей, которые, ну, способны квалифицированно отличить взрыв небоскреба от попадания в этот небоскреб самолета. А люди, которые занимаются лунным заговором, в общем, довольно часто не очень подготовлены. Ну хорошо, допустим, вот у вас есть правильное университетское образование, вас подготовили к тому, чтобы делать выводы, ну, например, в области биологии. Я лично знаю нескольких врачей, которые яростно топят за гомеопатию, борются с прививками и так далее. Они, у них есть диплом, к ним это вот все неприменимо, говорят они. Но выясняется, что и диплом не защищает от заблуждений. И формальная... А Нобелевская премия, ну окей, вот там, когда Нобелевский лауреат берется рассуждать по биохимии, берется рассуждать про вирусы, надо ему верить. Ну вот что проще, нам самим как бы сравнивать всякие аргументы за или против, или вот поверить, наконец, эксперту, который по-настоящему умеет в этом разбираться. Ответ скептика, конечно, разбираться самому, но там прочесть несколько он книг побыль ну ладно нет это не скептический какой-то подход это вера уже какая-то получается то есть вот к вам пришел авторитет он что-то рассказал вот консенсус в российском телевизоре например про то что америка злоумышляет против россии а там в грузии тестируют тайное биологическое оружие среди кого консенсус вот, например, по поводу климата есть удивительный консенсус мировой, по поводу глобального потепления, вызванного деятельностью человека, и удивительный антиконсенсус тут. Если вы послушаете, там, не знаю, океанолога Городницкого или еще многих уважаемых людей, множественность которых стала особенно очевидна после случая Грета Тунберг, вы с удивлением обнаружите, что консенсусы бывают разными. Вот В российском научном сообществе как бы людей там, старшего поколения которым за 50 есть консенсус, что все это придумали удивительные, значит, под давлением политиков западные ученые вынуждены это говорить, как когда-то не знаю советские ученые под давлением политиков вынуждены были начинать свои книги цитатами из Маркса, Энгельса Ленина. С консенсусом все сложно, но вот пример, который я недорассказал, это история про Керемюлиса. Это главный и самый известный сторонник идеи, что вирус ВИЧ и СПИД никак не связаны. А за что вообще мы знаем этого человека и почему нам имеет смысл его ну, вообще интересоваться его мнением. Потому что он получил Нобелевскую премию за открытие полимеразной цепной реакции. Одно из, одного из главных практических прорывов в молекулярной биологии. Когда вы идете сейчас в лабораторию у Метро и сдаете там, не знаю, анализ крови, а, и вам, и они быстрым образом выясняют, там, есть ли у вас в крови вполне определенные там, не знаю, штаммы вируса, например, да, вот. Это делается путем полимеральной цепной реакции. Способ размножать ДНК, делать из каких-то следовых его количеств множество копий, и потом, соответственно, эти множество копий уже проверять на принадлежность к тому или иному классу. Есть нобелевские лауреаты физики, которые доказывают, что глобальное потепление ерунда. По крайней мере, еще недавно а, такой человек был жив. Каримюлюс умер только что. И мы оказываемся... Когда у меня осталась одна минута, за эту одну минуту я попробую поделиться не то чтобы выводом, а таким безрадостным предупреждением. Готовность сомневаться — отличная штука. Готовность верить людям, которые по-настоящему разбираются — отличная штука. Готовность э, лично проверять и ставить эксперименты — отличная штука. Я знаю человека из общества «Плоской земли», тоже героя новостей, который собирался запустить воздушный шар, чтобы с воздушного шара сделать съемку, убедиться, что Земля плоская. Он был готов к экспериментам. А про значит, результаты съемки у него была какая-то объясняющая теория. Но, Ну как, ну камера, например, знаете, вот когда вы рыбьим глазом снимаете что-нибудь, у вас все так закругляется. Поэтому то, что он увидел там какие-то закругления, это все были дефекты оптики. Но ни, один, ни одна из этих отличных штук не гарантирует вам, что ваше знание будет безупречным. А готовность а от что вы принадлежите к небольшой группе, которая владеет знанием, в отличие от всех этих недумающих людей вокруг, тревожный маячок, который намного быстрее, который свидетельствует, что вы группа риска, которую новости, разоблачающие этот весь бездушный мир вокруг, намного вероятнее заденут, чем людей, которым в общем и целом пофиг. Следите за собой, будьте осторожны. Спасибо. Вопросы. Спасибо, Спасибо Борислав. Время mm. на вопросы. Да, за лучший вопрос мы... Кому не хватило лекции, мы подарим целую книжку Борислава. Максимальный репост. Может быть, сразу и подписать. Да, первый вопрос, пожалуйста, сюда. Ситуация такая. Человек, около 45 лет, с двумя высшими образованиями абсолютно уверен, что американцев не было на Луне и пытался нам это доказать. Вот. В какой-то момент мы уже перестали с ним спорить. Ладно, верь. Он копался в интернете и, видимо, он не в ту сторону по ссылкам ушел, и теперь он в этом абсолютно уверен. Таких людей как-то возможно переубедить? Если возможно, то какими аргументами, а если невозможно, то почему невозможно? Смотрите, это, это моя любимая тема. В книжке у меня меньшая часть, на самом деле, одна десятая посвящена самим фейковым новостям, Там треть посвящена тому, почему мы в них верим, а все остальное примерно про то, почему мы не можем взять и перестать верить в такие вещи. Когда вы переубеждаете человека, на кону как бы не новость против новости, не ваш аргумент против аргумента, а цельная картина мира, которая у человека в голове обосновалась, против какого-то одного довода. Ну, понятно, что перевешивает примерно всегда. Я, собственно, стал писать книжку из-за ощущения, что переубедить невозможно никого никогда. Оно меня поразило, потому что все, что я знал до этого про правила ведения споров, про выводы, про там, проверку корректности, казалось мне достаточным для того, чтобы ну не знаю, убедить каждого в том, как оно все есть на самом деле. А Есть такие эффекты, описанные психологами, измеряемые, как confirmation bias, например, что человек игнорирует и забывает все то, что расходится с его текущей картиной мира. Был эксперимент, когда людей укладывали хорошо объяснены нейрофизиологические механизмы, которые за этим стоят. А, людей укладывали в томограф, давали им прочесть новость, которая хорошо ложится на их политическую позицию. Ну, тогда это было во времена войны в Ираке, тогда им всем, конечно, рассказывали про то, как значит, в Ираке а, Буш велел бороться с химическим оружием а, садамовским. И заявил что-то по поводу того, что вот теперь, когда Саддама повесили, там никакого химического оружия, слава богу, уже не будет. А потом показывали результаты работы комиссии, которую тот же самый Буш направил, которая не нашла там никаких следов производства химического оружия в последние 10 лет. Что происходило с людьми через две недели, когда их под надуманным предлогом просили заполнить какую-то другую анкету по поводу химического оружия в Ираке? Они с большей вероятностью ставили галочку, что да, было такое что надо как бы по Ираку ударить за его позорные работы по химическому оружию. А... Это дополнительная штука, называем «backfire эффект. Чем больше вы спорите с таким человеком, тем больше он убеждается в своих взглядах. Facebook когда-то пытался маркировать фейковые новости флажком, что «this is highly disputed». Такой треугольничек стоял. Что с ними происходило? Люди говорили, смотрите, мы только начали вскрывать эти грязные тайны. Ну, конечно же, это им не понравилось. Конечно же, они попробовали, они сейчас э, давят на нас, говорят, что это все ложь, давайте удистерим наши усилия. Человек, которого переубеждают, что американцы не были на Луне, конечно, думает про вас, что вы зомбированы вот этим всем голливудским, значит, американским пропагандистским аппаратом, и, конечно же, вас очень жалко. Ну, так получилось, что вы вот со всеми этими словами приходите. Вас остается только пожалеть. Правда, если бы был готовый ответ, то я бы не читал лекции, я бы сидел сейчас где-то в финг-танке в Пентагоне и думал бы, как значит сделать тех людей счастливыми путем распыления над ними абсолютно достоверной информации. Но боюсь, что такого ответа и рецепта нет. Вопрос. Следующий вопрос. Оля, вот молодому человеку перед тобой. Я здесь. Спасибо за доклад. В рамках лекции вы показали, как фейк news вообще... Захватывает умы, возникает логичный вопрос, а что с этим делать тогда? Смотрите, для меня я в какой-то момент, э, вот, прямо когда сел писать предисловие, вспомнил удивительную вещь. Вот есть оптические иллюзии, что с ними делать? Вот вы берете, показываете человеку две стрелочки, одинаковой длины, у одной концы вот так, у другой концы вот так. Человек их такими видит, что с этим делать? Ну... Ничего, наверное, потому что это свойство нашего сознания. Очень круто, что мы его разглядели, назвали, опознали, поняли, когда оно работает. Что делать с когнитивными иллюзиями? Что делать со склонностью человека верить а, в разный булшит? Исследовать эту склонность точно так же, как мы исследуем оптические иллюзии. Тем более мы исследуем оптические иллюзии не сами по себе, например. Да? Когда люди исследовали иллюзии, это было ключом к пониманию, как работает мозг, как у нас устроены рецептивные поля нейронов, как у нас а, а, вообще устроено зрение, что у него есть слепые пятна и так далее, и так далее. И так далее. Все это очень здорово помогло разобраться с физиологии зрения. Вот эта штука, на нее надо смотреть как на пробный камень. Да, люди заблуждаются. Слава богу, это почти не влияет на их жизнь. Человек а, вот, непосредственным образом. Это создает вокруг довольно дурацкий интеллектуальный климат, это мешает, это приводит к тому, что дети болеют корью. Но, да, надо смотреть на это как на явление природы. Мороз минус 30 в России приводит к тому, что некоторые люди умирают на улицах. Это ужасно, но это объективный факт. Если смотреть на это как на отклонение от такого рационального э, миропорядка, да, что кое-где у нас есть непереубежденные люди, а как на объективный факт, как на погоду, то может быть для каждого конкретного случая придется о, там получится придумать какое-то разумное решение но в целом это надо понимать скорее чем с этим бороться следующий вопрос спасибо следующий хороший вопрос. вопрос так Галь давай в второй ряд молодому человеку Добрый день, спасибо большое за лекцию. Хотел такой вопрос уточнить. Действительно ли есть такая вещь, как синдром поиска глубинного смысла? И если есть, то насколько сильно он участвует вот в фейковых новостях и заинтересовывает людей? Ну, смотрите, да. это ну, Я видел совсем недавно статью 2018 года, где говорили, что люди, которые э, чаще находят на картинках, образы, то есть более склонны к параидолии, все знают, что такое параидолия, они с большей охотой верят в теории заговора. Но есть еще куча факторов, которые заставляют людей с большей охотой верить в теорию в теории заговора. Ну, там, например, вот, кого проще обмануть фейковыми новостями, доверчивых или недоверчивых? Вот у человека есть как бы базовое доверие, которое он демонстрирует там, в обыденной жизни. Вот он доверяет там, близким, родным, там, учительнице в школе, там, Путину в телевизоре. Вот, кто с большей вероятностью подпишется на теорию заговора, рассказывающую, что там, не знаю, врачи сговорились там, своими прививками нас травить. Как выяснилось, недоверчивые. То есть склонность видеть дальние связи, делать э, тот самый connecting the dots, это, вполне, э, это один из факторов. И у него есть там, статистически значимый вклад в наблюдаемый эффект. Есть и другие но поиск глубинного смысла, да, одна из вещей, которые делают людей конспирологами. И да. давайте по mm? последний вопрос. Вот девушки на второй mm? ряд. Оль. Давайте. Извините, а вот почему э, те люди, которые верят в теории заговора, которые именно готовы думать, сомневаться, ставить эксперименты и так далее, когда они находят ну, не в споре, а просто факты, которые противоречат их э, теории и, например, достаточно много фактов, почему некоторые из них все равно продолжают верить, даже если они практически не могут объяснить наличие. Это этих самое интересное. Это самое интересное. Короткий ответ потому что так работает мозг. Потому что у нас. Есть куча механизмов защиты, которые позволяют нам не иметь дело с неприятными фактами. А был такой Леон Фестингер, человек, который изучал когнитивный диссонанс, придумал вообще понятие когнитивного диссонанса, и в частности у него был эксперимент, он внедрялся, он, ему, он нашел идеальный пример, идеальную ситуацию, когда можно это наблюдать. Он внедрился в секту, которая ждала конца света в конкретный день. Там было понятно, что день наступит, а конец света не наступит. А вот У людей а, был дом, где они ждали всего этого дела, они там сделали кучу всяких приготовлений, срезали металлические пуговицы на одежде, чтобы их взяли в летающую тарелку, потому что за ними прилетят, и Земля погибнет. Вот. И что произошло? Ну, как Вот наступил час X. они сказали так. Мы же не знаем, по какому времени этот час X должен наступить, почему они должны жить по североамериканскому, там, э, э, там почему их полночь должна наступить вот ровно в 0000 по нашему времени. Они же марсиане какие-то, у них нет североамериканского времени. Давайте ждать дальше. Вот. Потом предводительница всех этих людей сказала, ну, смотрите, мне кажется, произошло чудо, мы только что остались свидетелями чуда. Мы так хорошо молились, чтобы человечество э, не погибло, что мы победили. Ребята, мы победили, давайте это праздновать. Вот. А потом, но риск остается. Как бы мы сейчас отодвинули конец света, но через 20 лет, в известный день. И этих механизмов психологической защиты огромное количество. А механизмов социальных, которые позволяют убедить других людей, что все именно так, а не иначе, прекрасные вот ключевые слова там motivate reasoning, например, да? люди, которые логически рассуждают, заранее зная, к какому выводу они хотят прийти, они рассуждают логически, им кажется, что за ними стоит не слепая вера, а абсолютно как бы рациональное количество доводов. Если эксперт что-то говорит, вы задаетесь вопросом, а настоящий ли это эксперт? Может быть, это какой-то липовый академик, да, вот там, не знаю, вот мне, я понимаю, я совершенно не могу это видеть относительно себя. Вот я знаю, что есть путинский экономист Сергей Глазьев, который толкает теории про, значит, то, как Америка пытается нам навредить. Я довольно слабо разбираюсь в экономике, я ее сдавал в результате полугодового курса и точно знаю про нее меньше, чем Глазив. Но мне это понятно, что Глазив жулик какой-то. Но вот я интуитивно это чувствую. Вот мои механизмы психологической защиты говорят мне, даже если эксперт говорит так, он жулик наверняка. А их механизмы психологической защиты срабатывают так в других случаях. Вот так устроен наш мозг, это интересно, это правда. Но это не утешительный вывод, да, что эти люди будут продолжать так делать и дальше. У них это часть картины мира. Чтобы сломать у человека картину мира, достигнуть, добиться когнитивного диссонанса проявленного, да, нужно там, делать, приложить невероятные усилия. Вот. Ладно, смотрите, это был последний вопрос. Спасибо вам всем. Вот. Мне было ужасно интересно. Я никогда не выступал перед аудиторией, с которой у меня столько общих предпосылок.